Я благодарю Адама Ильясова за этот короткий и а, очень содержательный ответ с точки зрения шариата. А, я получил от этого колоссальную пользу. Тумсал ассалам Почему кадыровщина делает такие вещи, если очевидно, что это не по религии ислам?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 Хабат, я беречь. Ит аман, халруял,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 в, э, в обосновании именно этого, да, отправки, э, отправки добровольцев в Украину, воевать э, на стороне России, э, как бы подкрепляя вот это с точки зрения шариата, говорил об этом Адам Ильясов. Но э, обратите внимание, как, как классно э, под, под этот ответ можно накидать вопросов, связанных со вторжением России в э, суверенную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 делают на территории республики, будучи встроены в иерархию кадыровской власти. Этот ответ, он а, против них. Поэтому не обратить на это внимание я не мог, и, конечно же, я благодарен Адаму Ильяслову за, за этот ответ. «Тумсо, многие ждут ухода Путина, как будто проблема в нем». Во-первых, может прийти еще более худший правитель, во-вторых, нужно в целом менять политику России и сознание общества на миролюбие и созидание. Ну, я и согласен, и не согласен, наверное. То, что люди ждут ухода Путина, это объяснимо. То, что он... То есть если Путин уйдет, на него место может прийти еще хуже. Да, ты прав, но может прийти тот, кто лучше. То есть здесь уже есть вероятность 50 на 50. А вот если, Путин, если Путина не поменят, то есть он не уходит, то нет никакой надежды на какое-то изменение. То есть люди это мыслят правильно. Если Путин уйдет, у них есть вот два варианта. Либо будет лучше, либо будет хуже. А если Путин не уходит, то варианта только один. Будет как есть. А как есть, это уже хуже. Поэтому желание людей, я понимаю, оно правильное. Ну и я, конечно, с тобой согласен, что созидание миролюбие и так далее, что вообще в целом нужно менять менталитет. Да, это, это правда. Тут не поспоришь. Почему ты считаешь, что Чечня имеет право на независимость, а Абхазия нет? Почему лучше них? Я никогда не говорил и не говорю, что Абхазия или кто какая-либо другая, республика, какой-либо народ, что они не имеют права. Это, я не могу такое сказать. Международное право даже дает им право. Понимаете? Даже международное законодательство, международное право, даже оно не лишает такого права. Однако, я говорю, что вопросы независимости отделения, они тоже должны быть в рамках международного права, и они должны быть в рамках тех местностей, тех государств, которых это касается. Оккупация территории какой-то третьей страной не может выдаваться за независимость этого народа. Вот в чем разница. Поэтому, имеют ли Абхазы право на независимость, на свободу? Конечно, они имеют это право. Но вот в пределах какой земли они имеют это право? Где их земля? То есть? Как, где должны, какие должны быть границы у этого независимого государства. И самое главное, с кем они должны решать этот вопрос. Вот, вот что является предметом обсуждения и, и моего неприятия. То, что сегодня Абхазия, это не, не независимое государство. Это государство, точнее, это территория Грузии, которая оккупирована Россией. Давайте уберем из этой схемы Россию, и будем потом разбираться. Пусть Абхазы и Грузины решают вопрос а, независимости Абхазии, там границ и территории и так далее. А вот так вот, что пришли а, россияне, оккупировали часть территории, оккупировали Цханвальский регион, назвали это Южной Осетии независимым государством, но от того, что они так назвали, оно таковым не становится. Это не та ситуация, как, типа, как ты назовешь корабль, так он и поплывет. Нет, друзья, здесь с государственными территориями это так не работает. Томсо удивительно, очень близкие народы, украинцы и русские, поссорились и ненавидят друг друга, а чеченцы и русские как жили нормально, так и живут, несмотря на 400 лет моря крови. Как это нам удается? О, ну, я бы не сказал, чтобы что сейчас можно сказать, что мы прям живем нормально. Мы не живем нормально, мы, извини меня, находимся под оккупацией. Но, что бы ни происходило, даже очень много пролитой крови, в конечном итоге все эти моменты можно преодолевать, и народы и страны могут как-то нормально соседствовать, даже иметь какие-то партнерские отношения, даже быть союзниками. Сегодня Европейский Союз, это мощный как бы союз, но они столько крови друг друга пролели. Однако они как-то ну, преодолели все эти а, разногласия. Так что это, это все возможно.